О, взялся на хлеб что-то хорошее не пойму еще что Но лесочка гудит как не могу поднять с того что... О, как попер тихо тихо успокойся чуть-чуть наша плеска выдержала леска 02 Ага, толстовод Опа-опа, тихо, тихо тихо Куда пошел? Какой килограмм она? На 3-4-5 Непонятно, давит сильно? О, да не, пятерочка тут -то точный Здесь бы не сошел Ого, белая амур! Белый Амур Думал толстолок О, хороший, хороший Леска главное, чтобы выдержал Это зараза такая, что он долго уставать будет Он уже собирался домой Уже удочку одну сложил Да, Белый Амур Хороший, хороший. Ладно, чтоб не сошел. Ну подвести его тяжело бы. Такая зараза. Подниматься он не хочет вообще. Давай, побегай, чло Опа, тихо. Тихо, тихо. Главное, чтобы он в камни не зашел, там камни. Может воздуха надышится, чуть-чуть сдастся. Так, вы на канале Deep Fishing. Лоем толстолоба. Вернее, Белого моря. Вот какой. Да, головастый он. Сегодня хоть хороший подход же этот влезет сюда красавчик да он своим ему плавать не надо он своим весом давит ослаблять уже здесь нельзя потому что на дне водоросли большие и камни Но лишь бы он не ушел с подтянуть Может быть подойдет вдруг. А, а начало надо отрезка. Так, надо идти туда. Потому что это сейчас будет по горе. Уставать а, он не собирается. Леска 0,2 это вообще Почему бы не поставить что-то посерьезнее Call stop. пускать его вообще нельзя держать тоже нельзя с килограмм под 10 наверное да. чтобы он в камень не зашел и не обрезал подход запутался еще чуть-чуть давай вот так вот ой да десяточка здесь будет лесочка 02 ого -го! хороший хороший трофейчик фух дождик начинает капать